всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я продолжаю обзор про данную компанию инвестиционный фонд инвест фонд онлайн это австралийская компания которая работает уже полгода развивается здесь зарубежный трафик зарубежные блогеры русскоговорящих здесь нету но как сказал мой вышестоящий появилась информация что они будут открывать два офиса в россии и первый офис который они откроют вот у меня даже есть фотография будет в городе челябинск вот идет сейчас подготовка скоро там откроется офис вся информация будет на моем youtube канале также будет информация на официальном канале инвест онлайн также хочу вам показать мой вышестоящий спонсор, который работает здесь уже полгода, он инвестировал сюда 19 468 долларов, а вывел 25 672 доллара. Вот такой профит человек получил за полгода. Кому данная компания интересна, ссылку я оставлю в описании, также на подробный обзор я оставлю в описании, также в этой компании можно работать без вложений Зарегистрировались здесь здесь 12 уровня партнерская программа сейчас вам покажу за которую можно получать бонусы также можно получить бонус вот если мы придем в раздел конкурс для всех инвесторов которые здесь делают депозиты депозиты здесь минимальные от 25 долларов выводить можно от 1 доллара и здесь конкурс он стартанул с 19.08 и будет работать до 17.12.2022 года. И здесь за первое место, если вы займете, можно заработать 10 тысяч долларов. И всем, всем кто здесь зарегистрируется, будет активным пользователем, сделает здесь депозит. Всем компания, кто снимет видеообзор на 3 минуты со своим лицом расскажет о компанию чем она его заинтересовала ну и так далее вот на эту электронную почту вам нужно будет отправить свое видео и заполнить форму кошелек ну и все такое в дальнейшем я вам покажу как заполнять эту форму у кого есть желание снять видео обзор Кого данный конкурс заинтересовал, я под видео оставлю более подробную информацию, она будет на русском языке, вы перейдете, почитаете и ознакомитесь. Далее, если мы перейдем на официальный сайт компании, здесь у нас сразу есть вкладочка документы, и когда мы ее вот откроем, эту вкладочку, здесь вот все документы, которые есть у компании, вы можете также перейти на каждый документ перейти, почитать и ознакомиться. Здесь вот она расписывает, сколько у нее денег есть в том или ином продукте. Здесь вот документы. Также вот здесь документы. Все можно пробить в интернете. Все в открытом доступе. Итак, переходим в мой личный кабинет. Вот так вот он выглядит. Здесь можно поменять фон кабинета, черный, либо же вот белый. Также здесь есть вот ссылка на... Официальный телеграм-канал, на YouTube-канал есть. И кто будет принимать участие в конкурсе, все видео, которые вы снимете, они будут публиковаться на официальном YouTube-канале с вашей партнерской ссылкой. К примеру, вы зашли в данную компанию, проинвестировали сюда 100 долларов, захотели принять участие в конкурсе, сделали видео на 3 минуты. Рассказали, чем вас заинтересовала компания, что вам здесь понравилось, ну и все такое. Вы скидываете на электронную почту, которая здесь предоставлена, и ваше видео опубликуется вот здесь, с вашей партнерской ссылкой. И кто будет смотреть, кому за это все будет интересно, они перейдут по вашей ссылке и будут вашим партнером. Давайте сейчас покажу, какие здесь тарифные планы. Здесь есть три тарифных плана. IFO Classic, IFO Crypto и IFO Startups. IFO Classic, здесь минимальный депозит 25 долларов. Каждую неделю вы будете зарабатывать по доллару 46. В месяц это будет 6 долларов 73 цента. В год это будет 80 долларов. И чтобы здесь инвестировать, выбираем платежную систему, с которой вы хотите инвестировать, и нажимаем инвестировать. IFO Crypto здесь есть, минимальный депозит 100 долларов, здесь заработок в неделю 637 долларов, в месяц это 28, и за год вы заработаете 332 доллара. И IFO стартапс в неделю вы будете зарабатывать почти 17 долларов. В месяц ваша прибыль составит 75 долларов. И за год вы заработаете 885 долларов. 300% чистой прибыли. Вот такая, друзья, доходная здесь. И вот все мои транзакции. Давайте посмотрим все мои транзакции. Также вы здесь, когда пригласите человека, вы здесь будете ежедневно получать вот, прибыль. Начисляется от вашего партнера. Вот мой последний вывод. Это был сегодня 3 доллара вот мой заработок ежедневно мне капает с данного проекта 2 доллара 42 цента и вот мои все транзакции на вывод средств вот я здесь выводил 9 долларов 8 долларов начиная с 15 сентября 8 долларов 10 долларов и вот 3 доллара и вот они все выплаты все на перфект мани вот вы видите на экранах все платится вывод средств здесь приходит течение 36 часов ну как показала практика вывод средств здесь я не знаю там от 5 минут до часу ну быстро все приходит также вот здесь есть партнерская программа она на 12 уровней здесь будет ваша партнерская ссылка и здесь вот если вы сделаете оборот 10 тысяч долларов вы заработаете плюсом 100 долларов если вы сделаете 50 тысяч, вы заработаете 600 долларов. Ну и так далее. И здесь показывается процент, сколько вам осталось до оборотов 10 тысяч долларов. Здесь есть вот промо материалы. Здесь промо материалов аж на 32 разных языках. Очень все классно сделано, красиво расписано, все на английском. Также подписывайтесь, кто здесь захочет инвестировать, кого данная компания заинтересует, рекомендую подписаться на телеграм и там иногда проводят русские инвестора зумы посетить хотя бы один зум, чтобы узнать более подробно о компании и при регистрации, когда вы зарегистрируетесь, пропишите обязательно свой кошелек там где раздел кошелек и в настройках установить однфакторную аутентификацию если у вас будут какие-либо вопросы, здесь вот есть служба поддержки, нажимаем сюда. И она здесь на английском, на немецком, на французском. И вот есть служба поддержки на русском языке. Вот такой, друзья, инвестиционный фонд, компания. Я вам показал, что все платится, все круто, все классно. На этом у меня все. Всем желаю вам больших заработков. Всем хорошего дня и всем пока.